Патроны цанговые тип 0750 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическими хвостовиками посредством эластичных цанг стандарта ER. Для установки шпиндель станка эти патроны имеют хвостовики с конусами морвы от 2 до 5 с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK. Размерно патроны изготавливаются в соответствии линейкам размеров ЦАНГ стандарта ER. При установке ЦАНГ необходимо соблюсти очередность. Сначала зацепляя за эллипсную проточку, ЦАНГ вставляется в гайку и только после этого уже с гайкой устанавливается в патрон. Затем вставляется инструмент и гайка затягивается ключом.